Здравствуйте, уважаемые! Город сестрой, 139 километров по Мурманской трассе от Санкт-Петербурга. И сегодня мы здесь снимем очередной шаверма-патруль. А я говорю мы, потому что сегодня у меня впервые появится товарищ на канале. Это будет небольшой сюрпризик. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, а мы погнали кушать. ж уважаемые, приобрели мы по шаверме в лаваше 180 рублей. Город Сестрой, Петрозаводская. И к нам присоединяется, точнее, ко мне присоединяется Абурамид. Сейчас мы это все будем пробовать. Обещали 300, сколько? 360 грамм, да? 360, 360 грамм за 180 рублей. Чекаем. Да, они по моему опять этой хуйней занимаются 403 403 ну хрен с ним они реально загоняются по этой теме видят камеру и делают пожирнее по моему это уже не первый раз такая тема ну может оно и к лучшему бумаги не пожалели, салфетку дали какую-то одну вшивую Говорят, вкусно. Говорят, заказывайте, визиток надавали. Визитку надо, показывай, да? Да. Все, говорят, звоните за 10 минут, по-братски все сделаем, все будет хорошо. Ни хрена, просто, просто такими такими ломтями огурцы. И прям Просто пол огурца вот это вот. Мясо просто по-деревенски, вот эта форма нарезки от души порубили как бы топором как будто бы, посмотрим, что это за вкус М -м, Укроп чувствую Креша, вот да. Огромные да, овощи, да, просто, просто. Смотрите, не с размером, такой нахрен помидор, а что вообще какая-то как? дичь. А это какой вкусный, вкусный, вкусный соус, соус. да? Угу. Тишка тоже, давай чуть-чуть покушай. Да? Попробуй. Проверь. Проверь. Проверь. Проверяем на себе лобашку. А это уже по-слабому, тихо. Процесс нашел. Искать? А, ну да. Я крахмалу купила тоже. Думаю, надо А ли еще купить? Да не, ничего такого есть. Морковь по-корейски положили. Ну, конечно. Да-да-да. Вот такие сделаем. Нормально. Имеет место быть. Вот помельче бы овощи было, конечно. Да, да-да-да. Блин, там много лук добавили много. у меня что-то много нету Вот укропа я много чувствую Потому что в зале Да, конечно Нормально По пятибалльной шкале оцениваем так, вот именно -то Половинками я... Вот я да, за вкус я, я поставлю я думала, открыть, Твердые 4 да? ну, -то Я тоже 4 да. Не больше Больше да. Там просто да. мяса мало да. угу. Здоровенные куски овощей ага. Которые размером с, с куриную ногу Ну колко по-корейски, кстати, нормальная тема-то. Ну понятно. Нас опять Что правда под люком? Маринка, я, Сытности сколько даже? Вообще ничего не дашь. Ну, по пятибалльной шкале, вот сколько сытности оценишь? Троечка. Троечка? Ну я не знаю, я. 400 грамм. Ну, хрен с ним, с этой всей упаковкой, но... 300, пусть даже 60. И он, не, я думаю, 3,5. Они уже выключены. А, Блин, подними. А, ну, это 80 человек дома не умеет. 200 грамм ты половину съел, ну, уже, не ну, уже не хочется. Ну, в каждом, не хочешь? В принципе, ну, да, что нам Атмосферу надо оценить? в да. Заведение, заведение чисто? Понятно. Чисто, а хорошее. Доброжелательное. Общается хорошая. Общается хорошо, да. а на, на Туалета нет. вот а О, плохо Да, да? да телеки, плохо. все нормально тут. 4 балла, 4 стабильно, ты как думаешь, сколько за атмосферу? Я тоже думаю, ну, 4 нормально. Ну я отлично. Я думаю, тем, кто будет проезжать ну, по Мурманской трассе но, через Сестрой, да, конечно, стоит будет. посетить это заведение. Да. Думаю, дают визиточку, можно звонить заранее. И тем более они допоздна работают. Да. С 9 до 22 вроде у них там такой режим был написан. Если есть заказы, они там спокойненько Но, Вот и задержаться. Да. Хорошо. Спасибо за просмотр. Смотрите другие видео с моего канала. Вот здесь вот вылезет подсказочка на... И поставить лайк. Наша верма патруль новая ладога. Подписывайтесь, ставьте лайк, спасибо, счастливо.